Вот нашел, нашел хорошую точку для вида водопада вот он во весь, всей красе все видно все три каскада сразу наслаждайтесь водопадом сейчас попробуем еще увеличить Такая вот карельская красота.